Мурова кто-то просит, кто-то кто воздержался кто единогласно. Перед вами повестка дня. Пошу, пожалуйста, ознакомиться. У нас с вами 7 вопросов об извещении кандидатов. Ну, восьмой вопрос. Разная выдача удостоверения. Она уже, те, кто был, осуществлена. Поэтому на повестке дня семь основных вопросов об извещении. О непредоставлении или недостатков документов кандидатов. Извините. У меня заседание началось, я вам перезвоню. Спасибо. Извините еще раз. Кто за данную повестку дня, прошу голосовать. Кто за, кто против, кто воздержался. Единогласно. Переходим к первому вопросу повестки дня. Вам предлагается на голосование проект решения номер 8.1 от 7 августа 2016 года об освещении предоставления избирательных документов для регистрации кандидатов в депутаты законодательного собрания Санкт-Петербурга 6-го созыва по одномандатному избирательному округу номер 1 Бондарева Андрея Георгиевича В связи с непредоставлением в срок, установленный законом Санкт-Петербурга, о выборах депутатов законодательного собрания Санкт-Петербурга избирательных документов для регистрации кандидата, выделенных в порядке самого движения в объеме, предусмотренном статьей 39 закона Санкт-Петербурга, территориальная избирательная комиссия No1 решила утвердить текст измещения о предоставлении территориальной избирательной комиссии No1 необходимых избирательных документов для регистрации кандидатов Болзарева Андрея Георгиевича, вызванных в порядке самовыдвижения согласно приложению к настоящему решению. Направить извещение Гондарьу Андрею Георгиевича 7 августа 2016 года. Разместить настоящее решение на сайте территориальной спрятанной комиссии. Контроль за исполнением возложить на председателя. Текст извещения у вас перед глазами был озвучен на рабочей группе. Мы извещаем Андрея Георгиевича о не предоставлении подписных листов протокола сбора подписей списка лиц, которые должны были осуществлять сбор подписей, сведения об изменениях и данных о кандидате, первый финансовый отчет, письменное уведомление о том, что кандидат не имеет счетов вкладов, не хранит наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами Российской Федерации, не владеет или не пользуется иностранными финансовыми документами. Также мы извещаем Болтарева, Андрея Георгиевича о том, что 11 августа 2016 года и здесь в проекте указано не то время. Обратите внимание. Исправляем на 17.00. Мы с вами решили, что заседание будет в 17.00. На заседании комиссии будет рассмотрен вопрос об отказе в регистрации вас кандидатом депутата законодательного собрания 6 созыва. Кто за данное решение, прошу голосовать. Кто за? Кто просит, кто воздержался, единогласно. Переходим к второму вопросу по эфи дня. Вам предлагается для рассмотрения проект решения номер 8.2 от 7 августа 2016 года об извещении о непредоставлении избирательных документов для регистрации кандидатов в депутаты законодательного состояния Санкт-Петербурга 6-го по одномандатному избирательному округу номер 1 Петровой Татьяны Юрьевны. Uh, уважаемые члены территориальной избирательной комиссии, позволите ли вы мне uh, сократить uh, текст, uh, который нужно зачитывать uh, решение извещения, uh, если существуют существенные повторы? Mm -hmm. Mm -hmm. Конечно, mm -hmm. конечно. Mm -hmm. Тем более если члены были же членами группы. Все на рабочей группы были. <кười> <кười> ну, процедуры мы общая в день, мы соблюдем. Итак, в связи с непредоставлением срок необходимых избирательных документов, комиссия решила утвердить текст извещения, направить ее Петровой, разместить на сайте контроль за председателем. Текст извещения перед вами. Те же основания. Подписные листы, список, сведения об изменении, первый финансовый отчет и уведомление об отсутствии счетов. Заседание 11 августа. И мы уведомляем, что планируем отказать в регистрации данному кандидату. Кто за данное решение, прошу голосовать. Кто за, кто против, кто воздержался, единогласно. Спасибо. Там только время голосовать. Обязательно, да? Да, а здесь пропущено время. Здесь дело. А, а, а у певно, А, понятно. Нам ну, везде нужно время просто. Да, я так понимаю, да, в проекте везде было упущено время, и мы везде впишем 17 минут. Все. Номер. Не возвращаемся к этому. Переходим к третьему вопросу повестки дня. Перед вами проект решения номер 83 от 7 августа 2016 года об извещении о непредоставлении избирательных документов для регистрации кандидатов депутаты законодательного собрания Санкт-Петербурга 6-го созыва по одномандатному избирательному округу номер 1 Винцевича Вячеслава Николаевича. В связи с непредоставлением в срок избирательных документов комиссия решила утвердить текст извещения, направить извещение Винцевичу. Вячеславу Николаевичу сегодня, 7 августа, разместить настоящее решение на сайте «Контроль возложить на председателя». Перед Вами основания те же. Не представлены подписные листы, протокол, список лист, сведения об изменении, первый финансовый отчет, письменное уведомление об отсутствии счетов. Заседание назначено 11 августа в 17.00. Мы уведомляем кандидата, что планируем отказать ему в регистрации. Кто за данное решение, прошу проголосовать. Кто за, кто против, кто воздержался единогласно. Переходим к четвертому вопросу повестки дня. Перед вами проект решения номер 84 от 7 августа 2016 года. Об извещении о непредоставлении избирательных документов для регистрации кандидатов в депутаты законодательного собрания Санкт-Петербурга 6 разываю по одномандатному избирательному округу номер 1 Камышанской Любови Ивановны. В связи с не предоставлением срок избирательных документов комиссия решила утвердить текст извещения, направить извещение Камышанска 7 августа 2016 года, разместить настоящее решение на сайте ТИКа, контроль предложить на председателя. Текст извещения перед вами основания те же. Время 17:00 вписать. Мы уведомляем Камышанского о том, что планируем отказать ей в регистрации. Кто за данное решение, прошу проголосовать. Кто за, кто против, кто воздержался и виногласно. Пятый вопрос повестки дня. Перед вами проект решения номер 8.5 от 7 августа 2016 года об извещении не предоставления избирательных документов для регистрации комбинации Депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга по одномандатному избирательному округу номер 1 Вереховского Евгения Владленовича. В связи с непредоставлением в срок избирательных документов Комиссия решила утвердить текст извещения, направить извещение Вереховскому Евгению Владленовичу 7 августа 2016 года, разместить настоящее решение на сайте ТИКа, контроль возложить на председателя. Текст извещения перед вами, основания те же. Подписные листы, протоколы готового сбора подписи, список ИЦ, сведения об изменениях в данных кандидатах, первый финансовый отчет, письменное уведомление о том, что кандидат не имеет часов вкладов, за рубежом. Также мы извещаем о том, что комиссия 11 августа 2016 года в 17.00 планирует отказать в регистрации данному кандидату. Кто за данное решение, прошу голосовать. Кто за, кто против? кто воздержался единогласно. Шестой вопрос с повестки дня. Перед вами проект номер 86 от 7 августа 2016 года об извещении не предоставления. Избирательных документов для регистрации кандидатов в депутаты из собрания Санкт-Петербурга 6 созыва одномандатному избирательному округу номер один Ефремовой Юлии Васильевны. в связи с непредоставлением сроков избирательных документов, комиссия а решила утвердить текст извещения, направить извещение Ефремова и Юлия Васильевна, 7 августа 2016 года, разместить решение на сайте, контроль возложить на председателя. Текст извещения перед вами, основания те же, подписные листы, протоколы бытового сбора подписи, список лиц, среднее об изменениях, первый финансовый отчет, письменное уведомление. Также мы извещаем Ефремову Юлию Васильевну, о том, что 11 августа в 17.00 комиссии планирует отказать ей в регистрации в качестве кандидата в депутацию кандидатного собрания. Кто за данное решение, прошу голосовать. Кто за, кто против, кто воздержался единогласно. А, информирую территориальную избирательную комиссию номер один, что в документах кандидатов Имеются адреса электронной почты, по посредством чего мы фактически после окончания заседания отсканируем извещение и направим по электронным адресам. Считаете ли вы члены комиссии, что нужно дополнительно извести телефонным звонком, смс-сообщением? Насколько я поняла, то сами кандидаты, кандидаты, предоставляя документы, они указывали ту или иную контактную информацию. И там были указаны электронные адреса. Следовательно, я считаю, что надлежащим образом будут извещены. Мне кажется, что поскольку их не так много. Может быть, там не все заходить заглянут на почту, может быть, СМС-ку Мы это вам поручим. Вот прямо останетесь спасибо. и а, а, делайте смс-рассылку. Телефоны мобильные тоже есть. А, а, текст вы можете... Ну, не, текст текст согласуете, да, да. загляните на почту. <laughs> текст давайте только согласуем, чтобы потом не было разночтений. И мы вам сразу поручим, только это нужно сделать сегодня, 7 спасибо. августа. Поэтому смс-ку спасибо огромное за Я предложение. Евгения Петровна готова помочь. Спасибо. Да. Все, договорились. Переходим к седьмому вопросу повестки дня. Перед вами проект решения номер 87 7 августа 2016 года об извещении кандидатов депутатов законодательных собраний Санкт-Петербурга 6 созыва по одномандатному избирательному округу номер 1 шуршего Александра Олеговича о выявлении неполноты сведений и отсутствия документов, предоставление которых предусмотрено законом для уведомления о выдвижении кандидата и его регистрации. В связи с выявлением неполнаты сведений, предоставленных кандидатам депутатов законодательного собрания Санкт-Петербурга 6 созыва по одномандатным избирательному округу номер 1 Александром Олеговичем Шушевым документах, отсутствие документов, предоставления которых в избирательную комиссию для уведомления о задвижении кандидата в регистрации предусмотрено законом Санкт-Петербурга от 17 февраля 2016 -го года номер 816 а выборах депутатов законодательного собрания Санкт-Петербурга, далее закон Санкт-Петербурга. Территориальная избирательная комиссия номер 1 – Решила. Первое. Утвердить текст извещения о выявлении неполноты сведений о отсутствии документов, предоставления которых предусмотрено законом для уведомления о выдвижении кандидата и для регистрации кандидата Шушева Александра Олеговича, выдвинутого в порядке самовыдвижения. Далее извещение, согласно приложению к настоящему решению. Направить извещение Шушева Александру Олеговичу. 7 августа 2016 года разместить настоящее решение на сайте специальной избирательной комиссии номер 1 информационно-коммуникационной сети интернет контроль за исполнением настоящего решения предложить на председателя специальной избирательной комиссии номер 1 Нечаеву текст извещения у вас перед глазами текст был зачитан на рабочей группе если необходимость снова зачитывать текст извещения нет у меня нет Хорошо. Не тексты, извещения. тексты извещения и приложения. Я скажу. Обязательно. Ставим время. Давай. Давай. А, а, а скажите, пожалуйста, если мы вам предложим. Копию измещения сейчас для ознакомления. Так вот, я, ну, же, да, я да. редакцию хочу, либо вы мне дайте время, чтобы я ознакомилась с этим, чтобы в редакцию, предложение по редакции данного текста. Подождите, у, у, нас же, у нас же в рабочей группе а мы, мы дали именно все эти документы. Мне вы не дали. Причем здесь вам... Рабочий группа, мне, мне не, не дали вот Мы, да да. Мы вам вручим извещение, когда проголосуем Понятно. именно... на и соответственно, хочу... Вот, вот и член вам войдите. дали. Пожалуйста, работайте. Не приеду, так. Итак, извещение о выявлении неполноты сведений о отсутствии документов, предоставление которых предусмотрено законом для уведомления о выдвижении кандидата для регистрации кандидата Шушева Александра Олеговича, выдвинутого в порядке самого движения. Уважаемый Александр Олегович! В соответствии с пунктом 4 статьи 41 закона Санкт-Петербурга от 17 февраля 2016 года номер 81.6 о выборах депутатов Законодательного собрания Санкт-Петербурга, далее закон Санкт-Петербурга, территориальная избирательная комиссия номер 1, на которую возложены полномочия окружной избирательной комиссии, извещает вас о неполноте сведений, предоставленных в предоставленных документах, отсутствии документов, предоставление которых избирательной избирательную комиссию для уведомления о выдвижении кандидата и регистрации предусмотрено законом. В сведениях о размере источников доходов кандидата, а также о имуществе, принадлежащей кандидату на праве собственности, о вкладах в банках, ценных бумагах отсутствует среднее получение дохода в 2015 году. 4639 рублей восемьдесят копеек, источник СПБРО «Дети Петербурга, шестьдесят четыре тысячи четыреста сорок четыре рубля, шестнадцать копеек, источник Спб РО, Дети Санкт-Петербурга, 45 рублей 20 копейки, источник филиал АО «КБ Сити Банк» в городе Санкт-Петербурге, второе, в заявлении о 20.06.16 года о согласии баллотироваться кандидатом депутата указано основное место работы или службы законодательное собрание Санкт-Петербурга занимаемая должность помощник депутата законодательного собрания Санкт-Петербурга по гражданско правовому договору также представлена копия договора подряда от 01.06.16 за номером 36.6 между Законодательным собранием Санкт-Петербурга и Александром Олеговичем Сушевым. О выполнении исполнений в период с 1.06.16 до 30.6.16 указано в договоре подряда видов работ. Срок действия договора подряда от номер 366 истек. Таким образом, в избирательную комиссию не представлены заверенные кандидатом копии документов, которые подтверждают указанные заявления о согласии, баллотироваться сведения об основном месте работы или занимаемой должности по состоянию на день представления избирательных документов для регистрации кандидата. Руководствуясь пунктом 4 статьи 41 закона Санкт-Петербурга, комиссия извещает вас, Александр Олеговичу, необходимости представить заверенные копии документов, которые подтверждают указанные в заявлении о согласии баллотироваться сведения об основном месте работы. При необходимости уточнения сведений об основном месте работы, занимаемой должности, в случае фактического изменения ранее представленных сведений, вам необходимо уточнить заявление о согласии баллотироваться, указать соответствующие действительности сведения об основном месте работы, занимаемой должности. В случае отсутствия основного места работы или службы роди занятий и предоставить заверенные копии документов, подтверждающие указанные сведения. В соответствии с пунктом 1.1 статьи 38 Федерального закона об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации до 9 августа 2016 года включительно в рабочее время до 18.00 Кандидат вправе вносить уточнение и дополнение в документы, которые содержат сведения о нем и представленные им в соответствии с пунктами 2.3 и 3.1 статьи 33 настоящего федерального закона, а также в иные документы за исключением подписных листов и все, что с ними связано. Представленные в избирательную комиссию для уведомления о выдвижении кандидата и его регистрации в целях приведения указанных документов в соответствии с требованиями закона, в том числе к их оформлению. Кандидат вправе заменить представленный документ только в случае, если он оформлен с нарушением требования закона. В случае отсутствия копии какого-либо документа, представление которого предусмотрено пунктом 2.2 ДА статьи 33 настоящего закона федерального, вы вправе предоставить ее не позднее, чем до 9 августа 2016 года, 18.00, включительно. 11 августа 2016 года на заседании Полина Сергеевна, Обратите внимание, на 11 августа 2016 года в 17.00 на заседании комиссии будет рассмотрен вопрос о регистрации, в скобочках об отказе в регистрации мы пока не знаем, вас кандидатом в депутаты законодательного собрания Санкт-Петербурга 6 созыва по одномандатному избирательному округу номер 1. Александр Олегович присутствует сегодня, поэтому извещение может получить лично и расписаться. Если он пожелает, мы сможем направить так же, как всем, на электронную почту смс уведомление, извещения 7 августа. Сделали, да, корректировки в 17 заседания. заседании? Спасибо. Пожалуйста, вопросы, выступления, предложения. Угу. Буду задать, буду Диана? А, значит, предложено в варианте извещения неверно, по сути указаны, фактические данные. В заявлении о согласии баллотироваться у кандидатов, которое было представлено сегодня рабочую группу, ни слова не написано о том, что кандидатам в депутаты указано основное место работы и службы законодательное собрание. Там четко написано основной вид деятельности. Мы сегодня проверили. Вот в соответствии с этим предлагаю как-то поменять редакцию. То есть, либо заявление. не указано основное место работы, запятая. Значит, сейчас я возьму давайте, да. есть, заявление. И а, это под протокол. Можно? Кто ведет протокол? А, так, я я прошу прощения, мои. Да. Обязательно. Без этого а, никак нельзя. Протокол. Все четко под протокол. Хорошо. Быть, спавке, ага. Заявление, которое э а написал России, Александр, Александр так, Олегович. Александр Олегович.